Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Илюза Шарифулина. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Универ тв стал лучшим студенческим телеканалом России. В Казанском федеральном университете состоялся Международный научный форум Россия-Африка. Студенты Казанского университета могут рассчитывать на получение социального контракта. Какой форум прошел в Казанском университете, какие вопросы на нем обсуждались и почему это важно не только для университета, но и мира в целом узнаем в нашем следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского университета состоялся международный научный форум «Россия Африка. Политика, экономика, история и культура», где обсуждались вопросы развития отношений России и стран африканского континента. Очень важно, что к инициативе Казанского университета присоединились все ведущие центры, которые определяют политику России в связях с исламским миром, с африканским континентом. И на сегодняшний день мы можем говорить с гордостью, что представляем один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 Казанские студенты теперь могут рассчитывать на получение так называемого социального контракта. Программа реализуется благодаря поддержке Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан. Какие студенты и как смогут получить контракт, узнаете из следующего сюжета. Иногда некоторые студенты испытывают финансовые трудности во время обучения. Не хватает стипендии, нет работы, свободное от учебы время, или же просто нет желания, зависеть от своих родителей. Чтобы как-то поддержать студентов, Казанский университет совместно с представителями Министерства труда, занятости и социальной защиты населения Республики Татарстан учредили проект получения социального контракта. Одна из новых форм именно социальной помощи для граждан – это социальная помощь в виде заключения социального контракта. Обучающиеся Казанского федерального университета, они имеют возможность получения разных форм социальной поддержки. Это есть и получение для студентов, как бюджетной формы обучения, и материальной социальной поддержки, это социальные стипендии, иных выплат. Суть проста. Если доход студента меньше уровня прожиточного минимума, раз студент имеет право претендовать на получение социального контракта. Студент может обратиться в соответствующие органы, и после написания заявления ему будет предложена временная работа. Мы понимаем, что студент учится, и он не должен работать на полный рабочий день. Получается, что студент может работать и на 0,1, на 0,2 ставки, на полставки, то есть как в университете, так и в любой другой организации. К слову, период действия социального контракта составляет от трех месяцев до одного года. Как нам рассказали, срок контракта будет зависеть от решения соцзащиты. Там собирается комиссия, там проводится беседа с претендентом на получение этого социального контракта. И дальше уже сама соцзащита как бы определяет, как подходит человек или не подходит, и на какой период будет заключен этот социальный контракт. Угу. За более подробной информацией студенты могут обратиться к заместителям директоров по воспитательной работе своих институтов, а также в департаментах молодежной политики Казанского университета. Лев Диденко, Фарид Универ Международный день науки за мир и развитие отметили в Елабужском филиале Казанского университета. Мероприятие собрало школьников, посещавших дом научной коллаборации, а также представителей института. Как прошел день науки в Елабуке – наш следующий сюжет. В Доме научной коллаборации отметили Международный день науки за мир и развитие. Участниками квеста российские ученые стали 50 школьников, посещающих занятия центра. Наше мероприятие посвящено Дню науки, Всемирный день науки за мир и развитие. То есть его проводят ежегодно, 10 ноября практически по всему миру. Мы решили, что это было бы символично отпраздновать его в Центре детского творчества в Доме научной коллаборации имени Камиля Ахметовича Валиева. Семь станций познакомили участников квеста с открытиями и интересными фактами жизни российских ученых. Среди заданий встречались и практические, которые потребовали включить смекалку и применять здание из школьного курса. Сюда я пришла вместе с братом, нас разделили на разные команды и мы соревновались с друг другом. Это было очень интересно и познавательно. Я узнал много нового о Верещагине, Ломоносове и других разных российских ученых. Напомним, дом научной коллаборации имени Камиля Валиева открыт при Елабужском институте по федеральному проекту Успех каждого ребенка под эгидой национального проекта образования. Состоялся финал второго конкурса на лучший медиацентр среди вузов России. Телеканал Универ ТВ победил в одной из номинаций. Без лишних слов, смотрим. Студия! Всем привет! С вами лучший студенческий телеканал России Универ ТВ. Международная ассоциация студенческого телевидения признала нас лучшими. Почему узнаем прямо сейчас?